Девайс поставляется вот в такой вот небольшой картонной упаковке На лицевой стороне изображен сам мод в цвете, что ждет нас внутри Есть логотип компании и название устройства На противоположной стороне все как всегда Технические характеристики и комплектация Открыв коробку мы видим сам мод с предустановленным картриджем Под поролоном находится небольшая коробочка В ней разместился кабель USB-C, испаритель на 1 Ом кстати, еще один испаритель заранее предустановлен в картридже, его сопротивление 0,5 Ом. Также в коробке находится гарантийный талон и инструкция. Внешний вид у девайса довольно симпатичный, это минималистичный брусок, у которого нет ничего лишнего. Корпус выполнен из ПЦТГ-пластика, нержавейки и алюминиевого сплава. Весит он всего лишь 53 грамма, а вот габариты у него не самые маленькие. высоту он вместе с картриджем 11 см, ну почти 11, 108-109 мм. На лицевой стороне разместилась единственная кнопка управления, она не люфтит и обладает очень приятным кликом. Кстати, кнопка срабатывает моментально. На противоположной стороне красуется огромное лого производителя. На двух боковых гранях есть отверстие обдува, и самое интересное, что одно из них можно отрегулировать. Вы можете его либо совсем закрыть, либо настроить под свои предпочтения. В самом низу расположился порт USB Type-C. Внутри девайса располагается довольно хорошая плата и просто огромный аккумулятор объемом 1100 мАч. Заряжается он силой тока в 1,5 А, а это означает, что от 0 до 100% он будет заряжаться примерно 40-50 минут. Пару слов про функционал. Кнопка Fire выполняет сразу несколько действий. Во-первых, она включает и выключает устройство. Во-вторых, при нажатии на кнопку Fire напряжение подается на картридж. И в-третьих, при троекратном нажатии на кнопку Fire вы переключаетесь в один из трех режимов парения. На испарителях с сопротивлением 0,5 Ом это 16, 18 и 20 Вт. На испарителях с сопротивлением 1 Ом это 9, 11 и 13 Вт. Кстати, напряжение на картридж может подаваться не только от нажатия на кнопку Fire, но и от обычной затяжки. Теперь пришло время поговорить про картридж. Он крепится корпусу мода при помощи двух довольно крепких магнитов. Держится все очень надежно. Объем картриджа нестандартный и составляет 3,5 мл, что очень хорошо. Как я уже говорил ранее, он работает на сменных испарителях с сопротивлением 0,5 Ом и 1 Ом. Затяжка в девайсе довольно свободная, а если открыть второе отверстие обдува, то она становится полноценной кальянной. Так что на этом устройстве вы будете прекрасно ощущать жидкость даже с содержанием никотина в 3 миллиграмма. Из небольших минусов можно отметить следующее. Во-первых, у него трудно снимается картридж, его как бы не за что подцепить. Но если у вас сухие руки, то делается все очень просто. Во-вторых, это габариты девайса. Он действительно не маленький, но тем не менее не вызывает никакого дискомфорта. Ну и в-третьих, это его затяжка. Все-таки хотелось бы, чтобы она была потуже. Ну а в конце ролика могу смело сказать, что Данный девайс подойдет любому пользователю, у него отличный вкус, он классно передает никотин, он мощный и у него просто огромный аккумулятор, которого смело хватит на один день парения. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет и до встречи на нашем канале.